Вот лежит под солнцем котик, греет лапки и животик. Он не просто здесь скучает. Что же котик получает? Тепло. Не совсем. Сон. Не только. Отдых. Да он и не устал. Сдаетесь? Котик получает витаминчик да. Котик получает...